Средней линией треугольника называется отрезок, соединяющий середины двух его сторон. Понятно, что в любом треугольнике можно провести три средние линии. Рассмотрим треугольник ABC и обозначим через D середину стороны AB. Проведем через D прямую параллельную AC. Пусть эта прямая пересекает BC в точке Е. E. Согласно теореме Фалеса BE равно EC, то есть DE и есть средняя линия треугольника. Она параллельна стороне AC и первая часть теоремы доказана. Теперь проведем через E прямую параллельную AD и обозначим через F точку ее пересечения с AC, поскольку E середина BC, по теореме Фалеса F середина AC. Но АДЕФ параллелограмм. Значит, DE равно АФ. Таким образом, теорема доказана.